Всем привет! Меня зовут Глеб и с вами, как всегда, сигарет нет. Сейчас я расскажу вам о пяти плюсах девайса от компании Vaporaz под названием Renova Zero Mesh. Но и про минусы я тоже не забуду. Комплектация в первую очередь, я хочу похвалить этот девайс за его комплектацию. Помимо самого девайса с предустановленным картриджем, в комплекте также поставляется флакон на 10 мл с очень удобным носиком для заправки. И еще там есть один дополнительный картридж на сетке с сопротивлением в 1 Ом. Дизайн Второй плюс, естественно, уходит девайсу за его шикарный внешний вид. Во-первых, это цельнометаллический корпус мода. Во-вторых, это огромная цветовая палитра. Если вы выбрали девайс не в стальном цвете, то он будет покрыт очень приятным на ощупь софт-тач пластиком. Ну и в-третьих, это его вес. Девайс обладает очень приятной тяжестью, так что комфортно ощущается в руках. Но этот плюс для некоторых может стать и минусом, поскольку не все хотят иметь под весом в 50 грамм. Аккумулятор Внутри этого девайса находится довольно большой аккумулятор объемом 650 мАч Заряжается он при помощи порта microUSB с силой тока в 1 Ампер То есть от 0 до 100% он зарядится примерно за 40-50 минут Но в этом пункте есть два небольших минуса Первый минус — это его слегка устаревший разъем microUSB. Все-таки хотелось бы, чтобы больше девайсов выпускалось на современном разъеме USB Type-C. Ну и второй его маленький минус — это время зарядки. Хотелось бы, чтобы девайс заряжался не более чем за 30 минут. Картриджи Девайс комплектуется сразу с двумя картриджами. На керамике с сопротивлением в 1,3 Ом и на сетке с сопротивлением в 1 Ом. Хотите более тугую затяжку? Ставьте картридж на керамике. Хотите больше вкуса? Ставьте картридж на сетке. И, кстати, стоит отметить, что оба эти картриджи обладают просто прекрасной сигаретной затяжкой, которая очень приближена к аналоговым сигаретам. Единственный нюанс этих картриджей заключается в заправке. Она здесь безумно удобная и выполнена в виде клапана. Но после каждой заправки лучше всего аккуратно протереть клапан салфеткой. Функционал ну и наконец-то мы подобрались к самому интересному, к функционалу Ренова Зеро Девайс обладает тремя различными видами мощности. Для того, чтобы переключаться между ними, нужно три раза нажимать на кнопку, которая находится на лицевой панели девайса. Для керамики будут доступны следующие мощности 9, 10,5 и 12,5 Вт А на сетке будут доступны 9, 11 и 13 Вт А понять какой режим у вас выбран можно по цвету светодиода В итоге я хочу сказать, что это качественный девайс с очень крутыми картриджами С большим функционалом и огромным аккумулятором Я рекомендую данный девайс как новичкам, так и пользователям со стажем с вами был Глеб и сигарет нет, и до встречи на нашем канале.